Всем привет! И сегодня я снимаю этот видеоролик не одна, а со мной. Боже, он меня чуть сейчас не снес. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Ой, ну прям. Сегодня мы решили снять очень странный ролик, потому что Денис будет повторять мои фотографии из Инстаграма. И вы помогали выбрать нам фото, которое Денис будет повторять в этом видео. Так что не судите нас строго, настройтесь на веселое настроение и просто наслаждайтесь этим бредом. Первое фото, которое сегодня будет повторять Денис, выбрали вы, мои подписчики. Вы голосовали у меня на стенке ВКонтакте, и вы выбрали вот это фото, где я держу сенсу и мило улыбаюсь. Как мило. Да, поэтому Кошечкой. сегодня у тебя будет такая вот миленькая пижамная Осталось. фоточка. Осталось поймать кошку. Я для тебя приготовила свои шортики. Ой. Oh, yeah. И ты должен в них влезть. Это очень тупо. Я чувствую себя неуютно, у меня торчит живот волосатый. Надеюсь, вы не против. Чувствую себя ожеревшей тельняшкой после пивка. Блин, это так странно выглядит. Сонтик, смотри, Сонтик. Получилось у тебя вот так. И я напоминаю, что это фото выбрали вы. Что с котом? Ты ее сломал. Это самое лучшее фото, которое получилось. Потому что на остальных в кошку вселился какой-то дьявол, и она вот так просто... Она это не вселился, дьявол. Я счастливый так. Как тут вообще не будешь счастливым вот с такой кошечкой, которая такая типа... Следующая фотография, которую он будет повторять, это моя фотография с велосипедом. Если кто не знает, я с детства люблю кататься на велосипеде, и это мой любимый вид транспорта. Когда я переехала в Москву, я поняла, что покупать свой велосипед не очень удобно, но я нашла для себя решение этой проблемы. Я беру велосипед в велопрокате, а это фото мы сделали во время одной из таких прогулок недалеко от парка Музеон. А если вы не планируете далеко ехать от своего дома, то вы можете воспользоваться удобным приложением VeloBike. Благодаря этому городскому сервису можно увидеть все ближайшие пункты проката. Как вы видите, таких парковок очень много. А также в приложении можно проложить маршрут в случае поломки. Это намного удобнее собственного велосипеда и очень дешево. Да, и в Москве сделали множество специальных велодорожек, и передвигаться в последнее время стало намного быстрее и безопаснее. А еще это лайфхак для тех, кто ведет здоровый образ жизни Звук, к сожалению, в парке не удалось записать, возникли неполадки Но, думаю, вы уже поняли, что очень долго мы обсуждали, что и как делать Как встать, как поставить велосипед, который, к слову, еще нужно было закатить на небольшую горку Из дома я взяла свою клетчатую рубашку, и Денис ее примерил на себя Конечно, она была ему тесновата, но вроде терпимо. Что, ты готов увидеть наш шедевр? Всегда готов. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Мне кажется, эта фотка похожа, да, на ту, которую я делала к себе в Инстаграм. Да, единственное, куст зарос очень сильно. Сейчас уже лет, и, естественно, куст распушился и стал огромным. Ты даже ножку поставил, как я. Ну, правда, губы у тебя не накрашены, нет фиолетовых волос, но, в принципе, я думаю, все получилось идеально просто. Это неплохо, в принципе, да? Да. Смотри, какие у меня ноги длинные. Красивая. Следующая фотка, которую будет повторять Денис, это вот эта новогодняя фоточка. Она мне очень сильно нравится, потому что она такая вся ламповая, миленькая и девчачья. И Денис еще не знает, что ему предстоит сейчас в такую жару надевать свитер. Для фото понадобится плед, подушка, свитер, светильник, гирлянда. Это фото было сложнее повторить, нежели я думала. Потому что Денис больше меня это раз. А во-вторых, из-за этого кадр немного меняется. Так что очень долгое время мы ползали по пледу и пытались найти нужный нам кадр. Чё как ощущения. Отстойные. Отстойные? Да. Но здесь все колючее. Колючие? Нормальный свитер. Кстати говоря, даже не видно, что там мальчик. Только волосы от руки выдают мне. <свят> вот такую бы фотку ты себе бы выложил в Инстаграм. Почему это? здесь такой загадочный, по-моему, под книжкой вижу. Да, прикольно. Следующая фотка, которую Денис будет повторять, это вот эта фотка. Ее мы сделали в Париже. И, к сожалению, тут мы в Москве Париж не найдем. Но мы нашли два замечательных куста, которые немного похожи на то, что мы тут имеем. Фото в дождевике мне очень нравится, потому что я похожа на Джорджа из фильма «Оно». Как и в случае с рубашкой пришлось тащить с собой и эту желтую курточку. Я усадила его в кусты, к слову, от которых не очень приятно пахло. Но ребята уверяли мне, что так пахнут цветы. Однако я сомневаюсь. Грибник. Заблудился в лесу. Или как-то присел в туалет, короче, в лесу, а тебя кто-то фоткает. Ой, иди отсюда. Ну что ты как ты думаешь получилась эта фотка? Конечно. Вот Ты выложил себе в инстаграм такую? Такую нет. Следующее фото, которое хочу повторить, это фото Наташи с кукой. На этом фото Наташа где-то около 18 лет. В те года я типа была емочка, поэтому тебе нужно подвести глаза. Не смешно. У нас нет дома зеленого фона, хромакея, мы его продали, поэтому буду использовать такую стену, а потом уже фотошопить немножко. Тебе нужно закатать рукава. Давай. Давай. Лук Дениса для этой фотки состоит из черной майки, бордового бантика, красного я не нашла, увы, и куколки. Которая до сих пор у меня сохранилась как напоминание моего прошлого Поставить Дениса было очень просто и не составило труда Фото получилось практически сразу Эх, мне так неловко, что мы все-таки это делаем Надеюсь на вашу поддержку и что вам понравится этот ролик Вот это, это тоже перебор Вот за это тебя могут побить уже? Но ты фотку в принципе повторил даже челочка вот у тебя лежит на бачок, Бантик. Бантик, да. Бантик решает. Я бы не стала с тобой встречаться вот таким вот. Ну Спасибо. Прости. Чтобы сделать последнюю фотку, мы пошли в метро. Да, я ездил на метро. Я такой же человек, как и вы. Тем более мне нравится атмосфера в нем. Мы поехали в один из центральных парков Москвы, Зарядье. Ведь именно там я сделала свою любимую фотку для инстаграм. Когда мы в него шли, то очень переживали, что будет много людей из-за чемпионата мира по футболу. Но людей было, как обычно, людно и терпимо. Следующая фотка, которую мы будем повторять, из парка заряди. Мы сидим напротив той штуки, не знаю, крыша это или что это такое. И сейчас мы будем повторять мою фотку в инстаграме, которая вам очень понравилась. Так, запоминай позу. Угу. Мне надо раз заправить штаны, наверное, ее, чтобы она была похожа так, на боди, да? давай заправим ее в штаны, хорошая идея. Ты все равно должен напялить на себя, так что... Я буду лепсом? Ты будешь на Я буду лепсом. О, боже мой, ты такой порт. Дай мне уйти, наоборот не, не провожай. Привет, это Максу пес, Бранту. Как обычно, мы много обсуждали. Я ставила Денису позу, и вроде никому не мешали. Как вдруг заметили, что нас снимает азиат на камеру и смеется. Это было очень странно. И это действительно смущало. Я даже не знала, куда себя деть и как сосредоточиться на работе. А когда мы закончили, он вообще начал нас просто так фоткать. Странный какой-то. Мы это сделали, и знаете... У Нас фоткал азиат Он меня даже заснял Он заснял и Клима, и меня Он, видимо, своим друзьям будет показывать Как он, не знаю то... Ну, по виду он был похож на китайца, либо на японца Так что, азиат. ну, в общем, да, азиат а... Азиат а был, как, как этот, немножко Человек странный, вот Какой-то метросексуальный Денис. Какая-то метросексуальная вариация меня. Неудивительно, что тот китайец, который к нам подходил, начал нас фотографировать. Он, наверное, думал, что мы, ну, ты мой дружочек, а я твоя подружка. Вот такое вот странное видео у нас сегодня получилось. Я надеюсь, что вам было как минимум весело и забавно, потому что это реально упоротая фигня. Особенно, когда твой муж повторяет твои какие-то фотки в Инстаграме, тебе просто стыдно, а ему неловко. И как бы это незабываемое ощущение. Мне будет приятно, если вы поддержите нас лайком, потому что Денис старался, ну, представляете, как его это, мужчине решиться на вот подобное. Я его очень долго уговаривала, и все ради вас и этого видео. Не забывайте подписываться на мой канал, с вами была я, Тилька, увидимся уже очень скоро, я вас люблю, всем пока-пока!